может быть, немножечко ближе к России, вот весной у нас, судя по всему, появятся 30-летние призывники. Uh -huh. а у, у этих... Как, это как-нибудь... У этого будут какие-то серьезные последствия для общества? Когда-нибудь общество ответит, что ну, вот здесь какая-нибудь граница все-таки, вот, вот этого не надо делать, или так далее. То есть, потому что очень странный же шаг, неожиданный. То есть, А почему, почему до этого так не вводили? То есть Какие последствия могут быть у этого решения? Ясно, что, ну, грубо говоря, это не то, что вентилизация, да, но ясно, что сейчас там, меньше, не то, что меньше, ну, во-первых, меньше детей, да, во-вторых, те люди, которые считались взрослыми начинали эмансипированно существовать отдельно вот родителей в ну, более старых обществах 100 там, лет назад или даже в середине 20 века сейчас, это люди, которые считаются еще детьми, да, 18-19-летние люди, это дети. Это раз. Во-вторых, и с точки зрения, там, ну, просто даже самого патриотически настроенного сегмента общества, это как, как бы дети, и ну, вот 18-летних людей отправлять туда, где они могут погибнуть, ну, не очень это. А вот 30- это мужик, да, вот мужик уже выступает в... в действия вот это поле мужских ценностей, и, конечно, это не так болезненно с точки зрения женской uh -huh. части социума, ну и вообще любой другой. Это раз. Во-вторых, у нас, между прочим, в стране и российском отношении уникально, она не то что унаследовала у нас почти стопроцентный охват высшим образованием. Это даже не то, что наследие советского времени. В СССР не было 90% высшего образования. Ну, росло постепенно, но сначала это студенты были настолько эксклюзивной частью общества, что, я напомню, их не призывали даже в Великую Отечественную войну, особенно на ее таких более победоносных этапах, может быть, там московские студенты шли в ополчение под Москвой в 1941 году, но в целом уже дальше, в следующие годы войны, обучение в ВУЗе было, по сути, бронью от призыва. Но это было меньшинство общества, можно сказать, привилегированные горожане в каком-то смысле, или отобранные специально, прошедшие какие-то фильтры, жители сел. А вот э, сейчас, э, даже в позднем СССР, но ну, это было совсем другой... Не 90%, я точно не помню, какой, надо проверить. А вот сейчас у нас почти все, кто закончил школу, так или иначе, получают высшее образование, что, конечно, контингент призывников э, юного возраста резко сокращает. А если нужны люди для войны, вот люди заканчивают свои вузы, там, 23-25, а 27 же конец призывного возраста. Где mm -hmm. брать солдат? Два года побегал, и... И призывать некого. Поэтому вот они делают до 30. Потому что 5 лет побегать или 3 даже. Это уже не то же самое. Mm -hmm. то, есть. то есть это что? Так, это способ то, что избежать расширения мобилизации таким образом? То есть что это не мобилизованная а призывник? Вот такой ну, да, да. Вы понимаете, вот если призывали и 18 лет отправили на фронт, это как-то страшно, грустно и социально неодобряемо. А если 30-летнего мужика призвали отправили на фронт, то это, в принципе, гораздо более социально одобряемо. К тому же, ближе к 30 растет вот тот самый контингент, из которого рекрутируются добровольцы. То есть это не очень успешные мужчины, как бы уже среднего возраста, которому как бы уже нужно зарабатывать, собственно, на что направлены все эти ролики, рекрутские, которые распространяются через массовые социальные сети, типа ВКонтакты, одноклассников и так далее, просто в Ютьюбе висят. Да, по телевизору можно да. встретить да. ролик, а да. да. Ну, я имею в виду, что вот эти с адресатом не очень успешного мужчины средних лет, у которого как бы молодость уже прошла, и, и так сказать, максимум пик, пик формы, пик энергии ушел, а есть... Некоторые социальные обязательства, дети, у которых нет нового айфона, жода, у которых чего-то нет, да, и вообще, ну, непонятно, как он за оставшееся время будет в их глазах выглядеть настоящим мужчиной, героем и так далее. Вот этого всего нет у 18-летних, а у 30-летних это уже может быть в определенных условиях. И поэтому вот человек, которого в 30, а мы вспоминаем, да, что людей, которые которые уходят по призыву в армию, им немедленно предлагают контракт. Да? То есть это условный призыв. Ты сначала идешь э, как призывник, иду ну, тебе тут же немедленно предлагают подписать контракт. Если ты его не подписываешь сейчас, тебе предлагают делать в течение всего года службы, а если ты его не подписываешь в течение года службы, то при выходе, при демобилизации тебе предлагают это сделать. Причем предлагают очень настойчиво. Не все даже настолько настойчиво, что не все способны отказаться. Ага, особенно если там вся часть подписывает контракт, он начинает вот эти работать механизмы немножко такого театрализованного мужского братства. И вот, собственно, 30-летний. 28-летний человек в этом отношении гораздо более перспективный призывник, чем 18-летний, которому еще мама скажет, ни, ни в коем случае не идей, да, ни в коем случае не подписывай. А 30-летнему уже мама не скажет, а если скажет, он не послушает. И опять же, на нем будут вот издевенцы или какие-то люди, которым или просто самоощущение, что, что я ничего не добился, может, так попробую. Да? То есть с точки зрения рекрутеров, ты более перспективный контингент. Им, конечно, хочется этот контингент получить в свои руки.